Всем доброго времени суток. У нас сегодня 2.05.2020. А если брать по божественным потокам, то это лилень, блаженство в радости и гармония в мудрости. Простите за такое количество ну, как бы красивых слов, Ну просто это прямая расшифровка да, божественных потоков этого дня. Вот про 20-20 равновесие в мудрости, гармонии в мудрости мы достаточно много говорили. Вот. А сегодня у нас а, следующая тема, а, которую вот пока там а, подходит. Я сейчас начну издалека. В моей жизни была одна ситуация а, а, достаточно трагическая и а, не а, не очень сразу понятная. А, это была история, когда я конкретно а, основ Основной мой вид деятельности был это преподавание а, в достаточно дорогостоящем а, продвинутом учебном заведении, где а, готовили собственников бизнеса, а, готовили бизнесменов. Вот. Я отвечала за такое, знаете, а, интуитивно-чувственное тренировка, состояние, намерение, а, вот, вот такие вещи. Это был мой мой блок предметов, ну и соответственно, знаете, как бывает, ну когда студент из кто да, преподает интуицию, ну, значит там он все видит, все чувствует и в общем у меня было достаточно много подтверждений того, что эти мои способности, они ну в достаточной степени развиты, бывают безусловно гораздо более все очень относительно более продвинутые люди, да, но на том уровне, на котором, то есть у меня были полные права соответствующие моим способностям и навыкам, которые я могла передавать. И мне занималась девочка, чудесная, замечательная девочка, которая вроде бы была попроще многих других, но вот она как-то очень по-женски и как-то очень мудро выстраивала свой путь, и это был один из немногих студентов курса, на котором она училась, которая практически все домашние задания выполняла. А домашние задания иногда были сложные. Ну, например, а за, за месяц повысить доходность своего бизнеса, ну, предположим, там на 20%. Человек сам решал, насколько, исходя из анализа, из анализа логического, интуитивного анализа. Вот. И вот у, у, у нее практически всегда она не ставила таких-то, знаете, там повысить бизнес на, на 1%. Она нормальные планки ставила, и у нее практически всегда получались. Вот такая ну, прокачанная волшебная девочка, при том, что она не сильно как-то вот по-женски все делала и э, крайний раз когда я с ней общалась в общем у нее намечался достаточно яркий и ну такой хороший поворот в жизни и вдруг на следующую сессию она не приезжает мы узнаем что ее убили и э, это шоком конечно было для всех там для на, и меня к себе, мне никто не задал этот вопрос, а, но у меня был вопрос к себе, почему абсолютно никаких у меня ощущений не было, с одной стороны, потому что не было запроса с ее стороны. А, надо, например, да, скажите, нет ли чего-то, ну, как бы, да, например, в каком русле она могла бы, мы могли бы прокачать эту тему, прийти ко мне на консультацию, поскольку я один из преподавателей, ведущих была на их курсе, то, в общем, эти консультации, они стояли в плане, в сетке у них, да, вот, можно было эту консультацию использовать для того, чтобы спросить, а нет ли чего-то, куда мне нужно посмотреть, там, каких-то опасностей, естественно, ничего не для нее, не для, не для окружающих не предвещало, и поэтому абсолютно... Вот такого а, а, а, вхождения в какой-то поток потенциальных каких-то опасностей а, не, не было. Вот. Но когда я просматривала ее поле, вот когда уже все случилось, да, и, в общем, такой-то первый шак, шок отошел, когда я просматривала ее поле, в ее поле отсутствовало а, вот, то событие, которое с ней а, произошло. Оно до конца так и не было раскрыто, хотя... Достаточно была очевидная вся история, то ли там занесли какие-то деньги, то ли что, в общем, наказание за ее гибель никто не понес, насколько я знаю. Вот, но эта ситуация заставила меня, поскольку это была на тот момент основная моя специализация, то, чем я занималась, чему я обучала, как бы, ну, показывала, да, как это работает, как этим пользоваться. И, в общем, мне, конечно, э эта ситуация ну, заставила посмотреть еще с другого ракурса на все эти вещи. И э э э э мне приходилось в своей жизни сталкиваться с людьми, которые, например, приходя ко мне на консультацию, э они, ну, знаете, думали, что типа как ясновидящие пришли, или там гадалки, или вот там к, к какому-то экстрасенсу. А, вот там, ну, экстрасенсу-психологу, ну, там разные какие-то были а, в голове. Но вот, этот вот а, а, это вот ожидание от человека, что, знаете, позолоти ручку, сейчас всю правду скажу, вот это а, мне достаточно часто встречалось в жизни. И, а, и когда я, такие люди ко мне доходят, первое, что я делаю, я объясняю, дорогая моя или дорогой мой. Если ты пришел ко мне как там, как гадалки, как там, я не знаю, там, а, вот это вот, к ясновидящей, нет. И даже дело не в том, а, что я умею или я не умею. Я изначально не позиционирую себя, как это самое ясновидящая или гадалка, по, по, по очень конкретным внутренним причинам, которые заключаются в том, что, дорогие мои, а, любое просматривание будущего требует достаточно серьезного а, ресурса энергетического. И неграмотные, ясновидящие, они используют свой ресурс, грамотно используют ресурс клиента. И поэтому не зря там, допустим, в церкви эти все вещи, но как минимум не приветствуются, да, потому что чисто этот поток провести крайне сложно. Бывает, поток идет сверху сам. Вот бывали в моей жизни ситуации, когда а, меня просто заставляли кому-то что-то говорить. Вот, а, в чем я понимала, что то, что мне надо сказать, э, человек не хочет слышать, не готов это услышать, ему неприятно. Вот, но а, было очень сильное понимание, что это просто, ну, вот, это из тех ситуаций, когда, что называется, никто не спрашивает, а, Назвался груздем, порезай в кузов. Заявилась на определенные а, вещи, статус, полномочия, будь любезна, соответствуй, но это бывает редко. Это бывает редко, и э, почему <смех> у меня продолжает быть согласие транслировать такие вещи, если они приходят человеку, потому что, как правило, это очень серьезное предупреждение, но, условно говоря, это там спасти это, когда что-то действительно опасное. А вот здесь, вот, понимаете, была ситуация, когда ни сверху ничего не пришло, ни в полях ничего не было. Вот как бы есть, есть потоки, которые достаточно легко просматриваются, и они не требуют больших энергозатрат ну, в частности, там, не знаю, какие-то поля человека там, да, там какие-то там, ну, например, кармические какие-то моменты, это несложно а, видеть, вот, а у нее в этом плане было практически все очень чистенько, вот, она вообще такая светлая, светящаяся девочка была, вот, и это такой занозой э -э я начала смотреть в эту сторону, и... Э -э если бы я прямой эфир был посвящен вот конкретно теме, вот, то есть, которую я сейчас начала, я бы немножко по-другому это все освещала. А, а то, о чем я хочу поговорить сегодня, это вот о том, что конкретно в России у нас началось, там ну, когда там, по возрастающей, да, там, наверное, что там, февраль, март, и по возрастающей, по возрастающей в апреле уже там еще жестче. Вот, то, что называется вот этим вот, как словом, я даже не знаю, потому что ни одно слово не подходит, ни эпидемии, ни пандемии это не является. Вот, ну вот нечто такое, что нам сейчас следствием чего, как бы является режим самоизоляции, назовем так. Вот, так вот, интересная вещь, потому что, если вы, если кто-то из вас вдруг, интересовался я интересовалась поэтому что я хочу сказать что если вы а, залезете посмотрите а, предсказания прогнозы а, какие-то там на 2020 лето а еще раз повторю это лето гармонии да это еще високосный год високосный год всегда он достаточно такой насыщенный не всегда приятными событиями да мы ну в общем это не вчера началось что называется вот а, но само цифровое значение этого лета, вот еще раз я повторю, что это вот такое гармония в мудрости и ладу, вот, вот гармонизация мудрости и вот какое-то выравнивание сердечное, духовное выравнивание. Собственно говоря, я считаю, что мы его наблюдаем. Но тем не менее, как человек, который вот прям в том числе там недавно, пересмотрела еще раз какие-то ну, достаточно уважаемые и хорошо прокачанные источники, там, например, ютубовские или там, да, письменные какие-то, вот, да, что нас ожидает в этом лете то я например не нашла а, предсказание ни у кого что вот ждут нас вот великие испытания до да, запирания дома, лишение средств к существованию какие-то безумные телодвижения там власть имущих и так далее там да как бы потрясение там а у нас еще только, серед... только к середине лета дело движется а мы сейчас наблюдаем что в америке прод... уже уже там зачем-то европа туда же до да, подключается вот, понятно, что у нас тоже есть желающие устроить что-то похожее, вот, и еще раз повторю, лето-то еще не закончилось, а, так вот, а, и, и, да, а, насчет предсказаний, вот, что хочу донести, что это же парадокс, смотрите, а, сейчас я специально тут а, пооткрывала перед эфиром а, информацию, чтобы точно все сказать, вот. За полтора месяца до начала пандемии американцы провели учение, которое называется «Пандемические учения. События 201», которые ну, как раз были практически точно воспроизводят то, что как бы с нами на самом деле происходило. Да, то есть что в, в Китае появляется э, некий э, вирус, который э, очень смертелен. Там прям запланировано, что 65 миллионов человек должны были э, умереть в результате э, появления этого вируса. И вот они значит, проводили учения по, по, по борьбе, по преодолению э, вот этой самой эпидемии. Вот. Очевидно, что этого не может быть случайно, причем там опять же у нас э, во всем этом проучаствовали гейцы со своим фондом, вот, такая очевидная вещь, а почему никого не торкнуло? А есть еще один момент интересный. Вот сколько фильмов вышло буквально там в прошлом лете, уже в этом лете выходило. Я могу раньше о разного рода эпидемиях. Да, это тоже широко известная тема. Так вот, я просмотрела, и, например, один из списков мне выдал 36 фильмов про вирусы и эпидемии. А начинается вся эта история, прям а, снятый, который уже в 2020-м лете, потом, 2019 а, потом 2018 в 2019-м, потом в 2018-м. В 2019-м, кстати, и наши отметились, сняли фильм, а, который называется «Эпидемия Ванг Вангозера». Не смотрела, но, в общем, а, про то, «Птичий короб» 2018-й, 2018-й, третий фильм – да, потом а, штам сериал шел целых три лета с 2014 по 2017, а 2017, 36 фильмов, 2016, 2013 и так далее. Ну, и здесь, собственно говоря, почему я вот сейчас, я не буду уже листать дальше, потому что фильмов много, э, сериалов много. Некоторые прям очень точно похожи на тот сценарий, который мы сейчас наблюдаем, как бы в реальности, да. Так вот, ну, здесь, наверное, ответу ответу на поверхности, да, что это постоянно происходит, сейчас я пролистаю в конец списка, с какого там они в 2012, 2011, 2010, вот, что это постоянно насыщалось в 2008, информополе насыщалось историей про эпидемию, которой, в общем, не спрятаться, не скрыться. Это такое, понимаете, вот, да, с 2008-го они здесь начали э, все это дело, вот этот список. Наверняка были фильмы и раньше, но, может быть, и, и, я не знаю, может быть, и не было, потому что так глубоко я эту тему не копала. 36 фильмов с 2008 по 2020 э, Это, значит, у нас получается за 12 лет 36 фильмов про эпидемию. Самые яркие из них, которые вы, скорее всего, вспомните, это когда люди превращаются в зомби, и есть много вариаций на то, можно ли этих зомби вернуть в человеческий вид, или, в общем, их можно только отстреливать и выживать. И, в общем, что это такое? Это формирование, это насыщение информополя из лета в лето энергиями, образами. Вот такой, если, если вот кто смотрел, какие-то вы наверняка смотрели, Основная тема всех этих фильмов а, неминуемость, неизбежность. То есть герои, они, ну, вспомните, например, фильм один из, может быть, самых ярких для меня. Я легенда, да, когда, в общем, все совершенно плохо и без, безнадежно. И если вы знаете тот фильм, а, тот а, конец, которым заканчивается этот фильм а, с этим, с Уиллом Смитом это не тот сценарий, который был прописан на самом деле. на самом деле там все заканчивается плохо и в общем погибают вообще все. то есть это, но они оставили как бы шанс, надежду человечеству. в результате они решили оставить. вот. и очень много где уже все произошло. посмотрите вот да. есть фильмы, где только начинается вот жили жили нормальной жизнью и вдруг. но раньше первые фильмы были. это когда уже вдруг все произошло, уже все а, заболели, умерли, погибли, стали зомби, и вот уже выжившие как-то из всего этого выбираются, пытаются хоть что-то сделать. Что это такое? Это формирование пассивного согласия на, на автомате. То есть если а, героя помещают, которому а, зрители сопереживает, героя помещают в ситуацию, когда все уже произошло, он находится уже в катастрофе, да, а, то это как бы... А, Человек не говорит, да что на зачем я буду смотреть фильм, как бы, ну, интересно же, как бы мы же смотрим фильмы, потому что интересно, там развлечь себя, какие-то эмоции испытать. Вот, и начинается эмоциональное присоединение к героям, или там героине, и а, через это идет а, фактически пассивное согласие на помещение себя вот в этот самый сценарий катастрофический. Ну окей, вот они с 2008-го столько времени этим занимались. Вот они а, в начале 2020-го провели вот эти учения. Вроде бы а, есть планы по сокращению населения, все, знаете, скрижали Джорджи, да, все, все давно объявлено. А, и я думаю, что здесь а, очень просто все, да, потому что именно потому что все уже объявлено. Вот это самое «иду на вы» может произойти в любой момент. То есть а, я предполагаю, что насыщение информополя произошло до каких-то критических величин. И, возможно, вот это учение, оно тоже простраивало, прокачивало что-то, какой-то важный элемент во всей этой истории. Вы знаете, что там Билл Гейтс, совершенно не скрываясь, запатентовал под этим номером ID, да, ID 2020, под номером 060606 патент, который фактически в открытую заявляет о э, подчинении человека вот этой самой, ну, этому импланту, да, вот это как бы компьютерной программе. А подчинение с... Пока говорится только о поощрениях, которые человек может получить при правильном поведении. Но мы же понимаем с вами, что ничего не мешает иметь и наказание за неправильное поведение. Это не просто не получение бонусов, это что-то другое. А, то есть дохрена было знаков заявлений, действий на всех планах. Почему же никто не предсказал? Сказать, что, например, я это видела, нет, друзья мои. Именно про это говорю. Конечно, можно сказать, ха-ха, ну ты не видел, потому что ты там, я не знаю, ни хрена не ясновидящая. Я не претендую. Но хочу сказать, что у меня есть богатый опыт предсказаний, которые сбылись абсолютно точно. Вот, и э, я думаю, что придет когда-нибудь к тому, что эти предсказания... Раньше просто озвучивала близким людям, э, людям, с которыми мы идем рядом, и э, с которыми выверяем какие-то свои ощущения, впечатления. Э, они не дадут мне соврать. Вот. Но на широкую аудиторию я это никогда раньше не озвучивала. Думаю, что э, приходит время, когда э, я начну это делать. Вот, и тогда уже будут юридические доказательства, вы сможете либо кинуть меня там, не знаю, там, тухлым помидором, либо сказать, ну да, вот, действительно, да. Вот, но смысл предсказания не в том, чтобы оно обязательно сбылось. Предсказание – это тоже есть способ влияния на реальность. Друзья мои, я хочу еще раз повернуть ваше внимание в сторону квантовых компьютеров. На данный момент это считается самые э, быстродействующие, самые мощные машины, да, которые работают на совершенно других принципах, чем э, аналоговые компьютеры, которыми пользовались раньше. А, а, кто видел э, изображение этих квантовых компьютеров, это очень странная штука с какой-то кучей проводов. Она выглядит какой-то такой, ну, я не знаю, странной хренью. Вообще никак не похоже на то, что мы привыкли понимать под компьютером. И опять же, есть в открытом доступе совершенно официальные заявления ученых о том, что квантовый компьютер не считает, не предсказывает, зачем человек разработал компьютер. Да? Говорилось о том, что это ускоряет многократно сложные вычисления который вручную делать трудно там есть какие-то поиск чисел каких-то э, там да которые э, как раз квантовый компьютер смог найти у аналогового компьютера на это не хватало то есть была математическая задача ни человеческий разум ни аналоговый компьютер не хватало мощности там быстродействие не знаю усидчивости чего-то чтобы эти задачи решить квантовый компьютер их решил достаточно быстро а и вроде бы вот все здорово, но если вы... А я вам рекомендую залезть и посмотрите принцип работы квантового компьютера. Так вот, друзья мои, это напрямую у нас уходит к коллайдерам андронным, уходит к так называемой частице дьявола, которую запретили называть так и назвали частицы бога. Это вот... Разработчик, тот, кто, собственно говоря, и, и, и доказал, нашел этот базон Хигса, так называемый, да, вот он хотел назвать эту частицу частицы дьявола или частицы сатаны, но ему не дали. И назвали частицей Бога. Вот. И речь идет вообще о веществе другой реальности. А поскольку это вещество, то есть этот бозон, это есть а, добытый из другого мира а, кусок а, энергии, времени, а, да, вот этот вот а, частичка, причем а, его ловят, а, его фактически как бы похищают из другого мира, попадая в наш мир, он погибает почти мгновенно. Я сейчас а, точную цифру не скажу, там... Какие-то доли секунды он живет в нашем мире, этот самый базон, и исчезает, но он после себя оставляет вспышку энергии. И вот эта вспышка, вот, эти, вот этой энергии другого мира можно формировать любую реальность. А кто знает про эффект Манделы, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Кто не знает, рекомендую изучить. Это эффект изменения реальности задним числом. Когда меняется та реальность, которую мы помним, вдруг оказывается, что мы помним неправильную реальность, и она стала другой. А, там много достаточно примеров. Лично для меня одним из самых вопиющих – это было изменение пользы, позы, э, скульптуры Родоновского мыслителя. И э, по всему миру повсеместно. А, и э, второе, то, то, и лично у меня вызвавшие э, сильные шоковые э, переживания – и вторая вещь это то, что стихотворение Узник, которое мы все в детстве учили, оказывается, написал Пушкин. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в него или орел молодой. Абсолютно Лермонтовский стих. Стиль, язык. У Лермонтова и у Пушкина достаточно разный язык. Здесь я могу это говорить как профессионал. Вот. И вдруг оказывается, что это написал Пушкин. Это вот второй мой шоковое. Но их там много этих примеров. Сейчас речь не об этом. Речь о том, что э, не, не, когда был замечен э, эффект Мандела, на самом деле и до этого изменения реальности фиксировались, э, но о них не говорили. То есть э, те люди, которые вообще запустили, э, проявили, что есть вот этот эффект, необъяснимый логически, если мы говорим, что время линейно, да, необъяснимо логически, как меняется прошлое, почему исчезает прошлое, которое люди помнят, появляется прошлое, которое категорически никто, не, никто. там в основном мы делали проверку, выборку, есть а, анализ этих вещей, около 30% людей помнят новую реальность, 70% помнят старую реальность и отвергают новую. А, вот а, я провела опрос в своем окружении, у нас приблизительно такая же статистика, а, приблизительно 30 на 70, 70% не помнят того, что сейчас считается нормой, а, реальностью. Ну, еще там есть вопиющая совершенно жуткая вещь – это изменение черепа, пропадание глазных дыр, например, а, в черепе. Вот. Ну, еще там есть нюансы, их много. Так вот, мы говорим о том, а, почему же а, вот это все событие не было предсказано. А, если вот мы видим, что следов-то много – Многое вело к этому, и понятно, что это готовили давно, готовили в открытую достаточно, готовили нас психологически, насыщали наше подсознание этими образами, энергиями, через наше подсознание этими образами насыщали носферу земли. Да? То есть информа поля Земли насыщали этой штукой. Вот. И тем не менее, да, вот это вот, ну, и вдруг это большинство людей, кроме тех, кто тем или иным образом был приближен к товарищам, которые реализовали, пытаются реализовать этот план, это, в общем, было шоково, шоковой реальностью для большинства людей, просто подавляющего большинства. Вот. Так вот, мое предположение, что это потому, что мы находимся сейчас, как бы находимся абсолютно искусственном событии Событие пандемия она же состоит из многих составляющих это не просто там появление вируса а это комплекс и моральный и энергетический и эмоциональный и финансовый и межгосударственный и так далее на очень многих уровнях это событие проявилось и потому что его не было в событийном потоки, естественном, событийном потоке нашей реальности, этого события не было, оно было сформировано. Так вот, а, а, если вы потрудитесь, кто-то может уже потрудился, я рекомендую, это стоит, это много может объяснить для вас, вашей картинки мира потрудитесь и посмотрите принцип работы Android, извините, Android на коллайдер, конечно, тоже, да, но на квантового компьютера, то там есть прямое признание разработчиков этих компьютеров, что они ничего не считают, они формируют. То есть он, если аналоговый компьютер пере, путем перебора вариантов находит правильный, то этот не перебирает ситуации, он а, создает. То есть, соответственно, тот, кто а, программирует, имеет доступ к, к этому компьютеру, а, я предполагаю, что просто вводится задача, например, вот хочу вот такое будущее. Я очень утрированно говорю, понятно, все сложнее. Физики а, все это объясняют умными, красивыми словами. А, ради бога, смотрите, все это есть. А, вот дается задача, мне нужна вот такая реальность. И этот э, квантовый компьютер запускает процесс, э, как бы, ну, типа находит ответ правильный, который является шагом или способом реализации заданной реальности. То есть, э, когда естественное человеческое видение, естественное, оно без специального навыка и э, правильно заданных вопросов просматриваются естественные процессы. Естественные процессы, понимаете? Вот есть, например, целители. У целителей у многих есть способность а, видеть тело как рентген, то есть они видят там а, конкретно все процессы, где все хорошо, а где нарушения. И эти нарушения они по-разному а, описывают, могут выглядеть, но а, если человек этим занимается достаточно профессионально, имеет опыт, он сможет язык своих образов, своего видения перевести в тот язык, который будет полезен человеку и сможет либо вылечить, либо порекомендовать правильные действия, которые смогут организм восстановить. Почему? Потому что вот в данном организме, вот совокупность его всех там органов, систем, вот есть вот, ну, как вот какая-то неполадка, да, ну, как вот если не про человека там в машине, да, хороший специалист, он может посмотреть, посмотрев какие-то косвенные признаки, увидеть, где причина, потому что эта причина, она была результатом чего-то там, да, ну вот, вот у меня там что-то в машине тарахтело, оказывается, что где-то на какой-то кочке этот глушитель был задет, примитивная такая вещь, да, но я не знала, я думала, а вдруг мотор, а вдруг еще что-то. Хороший автослесарь просто-просто грянул, там что-то подварил, все, все начало работать, потому что у повреждение выхлопной трубы было, была причина, естественная, природная причина, да это был наезд на какую-то кочку на машине, я помню, там такие наезды были, поэтому нет вопросов, я понимаю, результатом чего стало это тарахтение, а прекращение тарахтения стало результатом того, что я обратилась к правильному специалисту, и он это все правильно диагностировал и убрал. Вот это такая причинно-следственная связь, цепочки просматриваются, когда вы анализируете, так, если со мной что-то не то, где-то я сделал, например, ошибку, вы можете отмотать свои поступки назад и найти момент, когда вы эту ошибку совершили. Если вы находите точно и, ну, что-то делаете с этим, да, то, соответственно, и последствия у вас, у вас изменяется реальность, она изменяется за счет того, что вот эти причинно следственной связи, вы по ним нашли ту точку, в которой была сделана ошибка, отмотали это назад а, и как бы пере, перестроились в этом, поведение, там, мысли, эмоции, поступки, что-то вы с этим сделали. Это, ну, как бы живое поле, у Земли живое поле, энергоинформа поле, у человека энергоинформа поле. Вот эти причинно-следственные связи, вот что такое родовой поток, это же тоже причинно-следственные связи. Поступки наших родителей влияют на нас, наши поступки, мысли, чувства на наших детей а, и так далее. Это, и, это все просматривается, там диагностируется, это можно там найти. Бывали в моем случае, когда а, про, проблема человека находилась в трех поколениях от него, там, его там... А, получается, дед или прадед, дед, дед совершил очень серьезное нарушение, которое привело ну, как бы к, к изрочиванию рода, поэтому у человека не складывалась судьба, да, и а, вот путем отмотки, там, просматривать, то есть как бы мы чинили вот этот вот родовой поток, чинили а, а, причинно-следственные связи для того, чтобы а, судьба, а, судьба повернулась в такую счастливую, благоприятную сторону. Это, это все живое, это все живое, ну не знаю, как тот же цветок или растение, вам видно, что вот тут вот, допустим, тля напала, вам понятно, а, листики закрутились, тля напала, значит, если вы а, там попрызгали там, от тли, да, все, цветочек опять развернулся, это, понимаете, это вот, вам кажется, что может быть, что я как-то банальные какие-то вещи говорю, я пытаюсь объяснить разницу, не было вот этого события, не было, вот, вот у цветочка, у цветочка э, э, листочки свернулись, а мы смотрим, когда цветочек был здоровый, там э, вот в информополе какие-то события есть, как бы вокруг, не напрямую связаны там, не знаю, там даже не на соседних цветочках, там на рисунках, рисунки, вот э, э, цветы цветут э, здоровые, а кто-то сидит рисует смерть цветочка, например, да, а, да, это тоже все влияет, на информополе это все влияет, но тем не менее, я думаю, что а, этого недостаточно, чтобы цветочек завял, недостаточно. Так вот, а, по энергоинформополю а, всех вот этих вот рисунков, да, и, и, фильмов, учений, заявлений о, о, об уничтожении там, людей там, через вирусы и так далее – это все было, но этого было недостаточно, потому что иммунная система, потому что а, вибрации Земли, потому что пробуждение человечества, которое происходит, а, и, и не, не предвещали. То есть, ну да, это оказывало, да, такое, нагрузку давало, конечно, давало нагрузку, но не такую, чтобы мы вдруг в этом оказались. А, и даже если я уверена, что подавляющее большинство людей, они оказались в этом не буквально, а виртуально, то есть в основном все это происходит, э, да, у нас э, реально многие там сели дома, э, есть потери э, денежного потока и, э, например, э, какое-то э, ощущение устойчивости может быть очень сильно потеряно, да, вот то, что касается... Но, дорогие мои, подавляющее большинство всех этих ощущений являются следствием виртуальной, как бы искусственного, ненастоящего воздействия. Это вот приблизительно, знаете, есть такие эксперименты, когда если, например, цветы, вода, которые поливают цветы, в одну банку, говорит, любовь, счастье, свет, и поливать цветочек, да, цветочек, ему хорошо, он там цветет радуется а другому цветочку на воду говорить ненависть злость болезнь смерть и если это поливать семена эти все опыты проводились семена просто не всходят вот водой на которую наговорили вот это все эти семена просто не всходят если это растение уже есть оно начинает чахнуть и болеть тем не менее ну тем не менее, вот этих вот воздействий было недостаточно, и в естественном течении, событийном естественном течении нашей реальности это событие не должно было быть, оно внедрено в нашу реальность, это является как раз инфицированием. Про это много, кто говорит. Я сейчас просто пытаюсь донести, что я говорю не просто про то, что это, ну, есть только в телевизоре, там, да, не совсем так. Это это внедрение через все эти вещи, конечно, тоже, да. Но это внедрение в событийный поток. Это попытка изменения нашей реальности. Мое мнение, что это происходит потому, что скорость повышения вибрации пробуждение человечества кто-то может со мной не согласиться сказать боже мой да посмотрите сколько людей ну хотела сказать зомбаков но ну таких вот которые на все ведутся да которые сами там не соображают или там не отвечают за свои переложили или верят полностью там не знаю там телевизору я не знаю, я понимаю, что, наверное, такие люди есть, но мне кажется, что э, очень э, процесс пробуждения, процесс, когда многие люди, наконец, начали спрашивать, а почему с нами это делают? Закрою дверь хотя бы. Вот, для чего все это происходит вообще, на каком основании это все происходит, да, а как так, почему вы вот это все, вы считаете, что вы имеете с нами право делать? Это же, вы понимаете, что это глобальный процесс, это не только Россия, вот, это глобальный процесс, это огромные вложения, и я считаю, что то, что это происходит в этом лете, в том числе не, не просматривалось, потому что этого просто не должно было быть даже по их планам, это не должно было быть. Скорее всего, это некое чуть раньше времени, насколько там, не знаю, 2-3 лета раньше. Вот. Это некий фальш который вызван скоростью пробуждения нас с вами, дорогие мои. Вот. И поэтому я об этом уже говорила, хочу повторить еще раз. Поэтому все выглядит так, что самое-самое важное, что мы можем сделать, чтобы наше будущее было светлым, перспективным, счастливым, радостным, успешным, это продолжать повышать вибрации. Это сейчас многие люди говорят, но важно, чтобы это было понятно, понятно, просто... Вот, вот просто повышать вибрации, елки-палки, да как повышать, каким образом повышать? Ну, во-первых, это концептуальное понимание происходящего Вот я делюсь с вами своим концептуальным пониманием, это не, вс не все у меня там <ф> больше собрано в копилке, но как бы вот какой-то базовый, да, линейный, ну, какой-то кусок я с вами делюсь своего понимания там происходящего и в этом понимании поиск того, на что вы можете сейчас опереться. Основная опора на себя, на понимание важности ваших представлений о жизни, вашей души, что у вас есть ресурс. Если бы его не было, не было бы фальшстарта. Зачем? Нас бы спокойно доварили, тихо, мирно, потихонечку, как это, в общем, и планировалось там тем чипчики вживили, тем чипчики вживили, вот как бы там, а если бы там этот умный город в Москве могли бы ввести без всяких вот этих вот, потому что там уже было количество камер, он уже фактически работал. Школьников даже водили, показывали, что абсолютно вся Москва под камерами, любого человека можно проследить, это же все было сделано заранее, это все потихонечку, потихонечку все формировалось, что мешало тихо дальше так нас и доварить чтобы мы и не поняли. Те, кто там вопили, посмотрите, вас чипируют, посмотрите, вас зомбируют, посмотрите, вас порабощают. Пока кормушка была полная, пока э, развлечений была масса, пока обычная жизнь кипела, э, было не до того, это было неважно, это была конспирология, это была ШИЗА, это был бред, это там еще что-то. Вот. И вдруг это, это вдруг внезапно коснулось каждого. И, и это, с моей точки зрения, только ускорило сейчас процесс необратимости пробуждения духа человеческого, возвращения земле и человечеству такого истотного, исконного пути развития, в котором есть все, что потребно человеку, вот что потребно человеческой душе – я хочу сказать, что есть ключевые вещи, по крайней мере, то, что я исследовала по, например, сути русского человека и, ну, по трагедии русского человека, которую, если там, ну, назад немножко оглянуться, которая была, трагедия, когда, когда нас лишили права на справедливость, пошло фактически в чем-то даже ну, самоубийство, засыпание, потому что мы не можем без справедливости, потому что если нет справедливости, все бессмысленно. Справедливость за ней очень много что стоит. Если я что-то нарушила, я понимаю, почему я чего-то не лишаюсь или почему у меня что-то не случается. Но если я честна с собой, с миром, с жизнью, я тружусь, я вкладываюсь, я честно выполняю свои, свои, там, свои обязательства, там, я люблю люблю близких, там, вкладываюсь, я, я там, делаю добро, я не лугу, не, не, не, не обманываю, там, не, не знаю, там, я, не, ну, я все делаю правильно, на каком основании а, у меня что-то не происходит, так, не должно быть, это, а, это была тоже очень а, серьезная и... А, такая штука, которая в крайний раз была провернута вот там в начале 90-х. Потому что тогда сильно очень именно по справедливости... В Советском Союзе тоже не было все мармеладно, там были свои нарушения, тоже очень серьезные. А, много в чем принцип справедливости, крайние там а, лет 20 существования Советского Союза уже серьезно нарушались. А, именно из-за этого было согласие на изменение строя, мы обнаружили, да, что со справедливостью все стало еще хуже. Не зря у нас фактически во многих городах как, как бы альтернативной властью стали бандиты, воры в законе, смотрящие за городом. Кстати, там иногда были очень, очень достойные люди в этих смотрящих, которые по официальным каналам не могли стать, например, мэром, потому что они не подходили, они были слишком честные и порядочные. И парадоксальным образом вот в этой альтернативной, бандитской, а, преступной, в кавычках, давайте сделаем так, да, а, среди эти люди обеспечивали а, тот самый принцип справедливости на, на, на каком-то уровне, на котором а, могли. Потому что если бы этого не было, то мы вообще бы жить не смогли. А, это одна из базовых потребностей души человеческой. Но есть еще потребности, да? Вот. и э, с точки зрения устройства этого мира, э, такие вещи, как, например, э, личное счастье, человеческое счастье, оно дано каждому. Если только у человека не изрочен путь, нет столько нарушений, что ему это закрыто, потому что э, э, человек совершил преступление, которое привели к таким последствиям, э, это не так много людей. В основном люди с живыми душами, у каждого есть своя половина, у каждого есть возможность счастья. А что мы наблюдаем последние лета, мне кажется, что найти своего человека стало только еще хуже, в смысле тяжелее, сложнее. Пусть это все будет неправдой. Но вот я наблюдаю такие тенденции, это же тоже нарушение принципа справедливости. Если, если человек родился в этот мир, мы все рождаемся для счастья, для любви, для реализации. И если оказывается, что, будучи собой, невозможно реализовать свои потребности, это нарушение, это так не должно быть. И вот это повышение вибрации Земли человечества, оно приводит к тому, что этот принцип справедливости начинает возвращаться вместе с нашими пробуждающимися душами, нашими, нашими высшими «я» божественными силами, силой земли. Вот у меня есть предположение, что земля, как живой организм, была так же, как и человечество, сильно ранена. И сколько-то времени, ну, предполагаю, лет 200, земля была в каком-то... То ли она перебаливала, то ли у нее было типа, типа комы. То есть она, она живая, но не все, ну, как немножко, может быть, одурманенный какое-то состояние, вот когда человеку больно, да. И сейчас Земля начала восстанавливаться, пробуждаться, вспоминать себя, вспоминать э, кто, кто, что, почему, э, осознавать, возвращать себе свои полномочия. Соответственно, то же самое стали делать человеки. И естественным путем, событийным потоком это уже не остановить, потому что это, ну, это, это потому что это естественный процесс. Поэтому а, мое предположение такое, что а, и нельзя было предсказать вот эту всю историю, потому что эта история была попыткой отыграть все в другую сторону. Но то, что мы сейчас наблюдаем, знаете, есть такая фраза а, «зло, запряженное в повозку добра». Вот эта самая необратимость повышения вибраций приводит к тому, что выглядящие или неприятными, или похожие на катастрофические события, таковыми на самом деле не являются. Они являются, во-первых, во многом виртуальными, которых задача запугать нас и согласиться, остановиться, перестать развиваться, перестать пробуждаться. А, а с другой стороны, это же самое используется для того, чтобы как раз человек встряхнулся и начался со, начал соображать поэтому я вижу во всем происходящем много добра а, и а, я не призываю вас верить мне или там а, как-то принимать мою точку зрения а, я была буду рада если мое сегодняшнее выступление ну подтолкнуло вас посмотреть в эту сторону Посмотреть на себя, на мир и определить свою позицию, стряхнуть лишнее, стряхнуть вот это вот какое-то там нагнетение, придушение, еще что-то там, да, какие-то неприятные эмоции, стряхнуть их. И э, почувствовать себя, почувствовать мир, почувствовать землю и э, через это увеличить, раскрыть... Э, повысить свои вибрации, то, о чем я начала говорить. вот. Ну и как следствие сделать свою жизнь. Не просто сохранить ее, спасти, а повысить ее качество во всех смыслах. Душевном, духовном, материальном, финансовом, эмоциональном, событийном. Чего я нам всем... От всей души и желаю. С вами была Людмила Осипова. Будьте здоровы и счастливы. Всего доброго.